присылает нам людей со знанием иврита, греческого, арамейского, там, древнеримского. Слава Богу, вообще спасибо большое. Знаете, вот такие мелочи, они открывают Библии, такие мелочи, например, про осла со сленком, правда же, да? пальмы. Вот приедешь в Иерусалим, а там нет пальм, а пальмовые ветви были. Вот мы из Казахстана, у нас, например, было вербное воскресенье перед Пасхой. Я думаю, что такое вербное воскресенье? Какие вербы? Все шли с, с, с цветочками, вот с веточками из вербы. Думаю, что такое? Ничего не понимаю. Сюда приезжаем, нам говорят, с цветницей. Думаю, Какая цвет, Все идут с цветами. Думаю, какие цветы, вообще ничего не понимаю. Оказывается, это пальмовые ветви. Когда Иисус въезжал в Иерусалим, Его встречали пальмовыми ветвями. Представляете, да? Иисус Царь Иудейский. На кресте было написано. А это, скажи еще раз, Сергей, это... Яхве. Да. Это имя Бога. Да. И Яхве, и... Яхве и угу. и... Как Яхве. сущий, да, да. Я... или Яхве. Яхве. да. Спасибо. Да. Ну, то есть в русскоговорящей Библии это написано как Яхве, да, говоря, как и, и Да, да. Но это значение имени, сущности Бога, да, наверное. Сущности. Это и есть Бог. Это и есть. Уточняют. у меня спросили, а что это значит? Вроде слушали все проповедь, а я такая поворачиваюсь, ну как? А потом думаю, а правда, что это значит? Еще раз. Не, вообще хорошо, что у нас есть домашние служения, да, потому что на домашних служениях проповедь задается в проповедь тема, и они еще раз задают вопросы, то, что непонятно было. Да, поэтому слава, слава Богу. Вот мы узнали, что такое цветница или вербное воскресенье. Да? Это вообще въезд Иисуса Христа в Иерусалим за неделю до Его распятия. Следующее воскресенье у нас будет Пасха. И мы узнаем, что такое на самом деле Пасха. Да? Потому что я тоже, когда я родилась в неверующей семье, я не понимала, что такое Пасха, зачем нужны цветные яйца, куличи, да, козунаки, да, по-болгарски. Ну, ну ничего, и я объясняла, мне никто ничего не моет. И обязательно белая скатерть и вино, и опять вино. И, и окна мыли все, помню. И на кладбище. Это все мое понятие о Пасхе, да. Поэтому приводите людей в следующее воскресенье, знакомых, потому что мы, да, будем а, объяснять а, значение Пасхи. Да. Слава Богу. Давайте. У нас еще это не конец, но мы давайте сейчас. Можно включать уже, да? А, еще нет. Давайте мы помолимся за приношение. А, ну все. Ага, ну все, сидите по местам, это как из «не надо», сюрприз. Нет, скажи. А, я не помню. Асана сына Давидова. Асана сына Давидова. Поздравляем вас с праздником верного воскресенья Асана сыну царя Давидова.